Здорово ребятня, мы продолжаем прохождение нашей игры Звездные войны джедаи павший орден В прошлой серии мы встретили некрасивую темную женщину и мелкого ворчливого гнома Которые предложили нам возродить орден джедаев Давайте попробуем наш меч праулгрейдить Пусто, пусто, то оно везде пусто мне кажется очки надо какие-то специальные либо валюту их не цвет только можно поменять но синий лучше зеленого смотрится согласитесь Да это чё террариум эй Грис, что это за штука что ты никогда раньше не видел террариум видел но разве там не должны быть растения То ну, я был немного занят возил тебя по галактике кстати, можешь отблагодарить меня семенами? Ты же ненавидишь природу. То, что снаружи еще как. Но за достаточно толстым умбарским стеклом, оно самосовершенство. Ладно, посмотрим, что удастся найти. Так, я понял. Красота, да? А что это такое? Блин, жалко красного меча, они лучше смотрится. Ч за зверки такие? Лемуры какие-то. Тут безопасно медитировать. Нужно сосредоточиться. Те лишь были бы медитировать. От а чё? Не взаимодействовать. Блин, а куда идти? Вроде особо выхода и нету. что-то определенное надо сделать. Понятно. М -м -м, дайте подумать. Сюда нет. Сюда нет. О, они. А не. Куда идти, я не пойму. Тут же вроде обрыва везде. Во, во Более. Давайте назад сходим Может здесь выход где-то Ну вроде один вход, да? Тут же везде обрывы вообще Или есть обход? Да нет, тут тоже То же самое Значит, что-то там надо сделать. Может что-то нажать? Чего вот это вообще висит? Так, это не помогает. Взаимодействия нет. Давайте помедитируем, что ли. Может помедитировать надо было? Древо навыков. Сейчас силу какой то выберем, наверное. Используйте очко, не зачем удара сверху. Ничего себе, нормально так. Блин, нахрен я сбил. Походим. А, да, надо было медитировать в сюжетка дальше проходит. Нормально. Эй, беди один. Он что так, его понимает? Я... А, я в норме, так. Нормально он робота выпало. понимает? Нет, не тебя. Мне нужен джедай, вроде как. Постой, ты знаешь, где джедай? Куда это ты? Эй, постой! Ничего себе. Ты что взломал ее? Спасибо. Там. Да, елки палки Тут еще крепится тогда на каждый раз буковку нажимать, чтобы не упасть. Вот хранилище, о котором говорила церы Там тот, кого я должен найти. Это это, это цитадель из Властелин колец. Угу. Текущую задачу можно всегда смотреть на галокарте БД1. Я понял. Но это когда он со мной бегает, да? Экспериментировать с настройками галокарты. Желтая это что значит? Проход открыт, типа? Ну, я все сделал. Что дальше? На галокарте указано местонахождение неисследованных путей и важных объектов. Дайте мне выйти отсюда. Закройте галакарту. Во. Идем дальше. Я так понимаю, сюда только выход. Это что такое? Что за ящик? Чувствую, там что-то есть. Это логично. Ты меч закрой. Сейчас попали что-то. Крабики, крабики. Вот это жучище Это краб, короче. пополам, Аж за пошок пошел. Ничусь, они по стенам лазят. Но они мне не страшны, я так понимаю. Куда идти? Кто это жирный какой-то такой одна он искал яйца Богликов но стая до ладно яйца кого яйца короче Богликов здесь не пройти вот что Беди один имел в виду а серьезно я ладно стоило тебя послушать чу за фрезы блин Дом делся, а вон. Так, настройки. Давайте я немножко поменяем, может здесь. Так. Ты у меня поначалу фризила просто. Надо как-то преодолеть это пространство. Матросу? Матросу. Угу. Поехали. Ты знал, что это сработало? за ты а? В смысле нет. Та да ему кухля на тебя вообще. Тут заперто. Я что-то таки подумал. Биди один занят. Что значит занят? Не, не хочу. Осторожнее там, выглядит опасно. Тут прямо как на свалке. Да. Хорошее сравнение. Эй, эй, эй, эй, давай спасаю, да спасибо, дебил. Блин, а вот этот удар пополам сверху? Не, знаю, Не особо что-то получилось. Что-то ничего нету под этим глазом Это интересно. на сейчас, наверное, Тот, кто здесь жил, обустроил внутри склад для еды и припасов. Так, банк данных. Вот секси. Какое время здесь кто-то жил? И понятно. Блин, кнопку забыл. На Z, по-моему, да? Глединичку. Даже заморозить, по-моему. попробуем. О, хорош. Да ты храбрец. Как ты? меняшка Эй, могу помочь. Что скажешь? Пописивает на рану сейчас. Ладно. Ага. Так, щуп слегка поврежден, но я поставлю тебя на ноги. Да. У меня же всегда в кармане такая херня. Так. Вставай. Я бы не удивился, если бы он подорожник просто предложил. предложил пищник. Вот как? И я в хранилище иду. Ну что ж, сперва. Надо как-то отсюда выбраться. Да-да. Настройки. -да. Давайте попробуем обратно поставить потому что фрезы все-таки меч мы не будем бесполезно а, беде я здесь не пролезу не переживай я выберусь отсюда а, щель. тесно но попробуем чуть темно Удерживайте, что подсветить подсветите хорошо еще прикольный фонарик дальше смотреть эти лианы куда-то ведут надеюсь выдержат. Ну, если логически размышлять то наверх направо-налево налево. понятно значит направо может можно просто оттолкнуться ясно, Прыгает уже О, Тут по-любому меня током ударит так, Тут наверное взаимодействие какое-то Сейчас что-то обвалится или нет Не знаю ч то ни хрена А вот еще Ладно, давайте рискнем с ним да, заморозка не действует. их из это же что делать? О, что это за свет? Что за свет? это народ текстурки шалят. Ну, ладно. Вставай, братан. любит -би Да. Би -би я в норме. А? Что? А, исцелить? Это что, стим? Нет, Ориджин. Ты полон сюрпризов. Я в курсе. Но нормальная хрень такая. Мне лучше. Стимулятор. Хороший дроид. Так. Вторая попытка. Да ты дурак, что ли, бессмертный а? В ногу траха это. <сих> так, разбирайся. Да. Собака должна на плече сидеть, как попугай. И как ты здесь очутился? Исцеляет. С помощью <сих> восполняемых. Не помнишь? В Steam. Мне не встречались забывчивые дроиды. Добавлены не паспорь. Я не хочу это Да, блин, можно как-то перевод, что он говорит? Теперь вы можете воспользоваться лапартой в любой момент. А я не мог в любой момент воспользоваться О, да? ящик. Надеюсь, да, я не против поделиться снаряжением. Что там, один Получил новый эмитер. Что такое эмитер? Можете детали световоночков. О, деталька есть, я так понял. Нам нужно вон туда. Я чувствую. Тут мы были, да? А, мы опять на ней спустились. Не, все-таки сюда. Правильно? Да. Или нет? Ух ты, что это такое? Что это? Крокодилы. Мелкие, кстати, похожие у тебя на него были, только они цветные. Блин, я не знаю, куда идти. Это что, крабики? Раскулотая равнина. Сканировать. Что это там? А, это типа пишет. Что за зверек такой? Сплукс. Хорошо. и Понятно, короче. Не успела. Ничего себе. Ничего. Ну, урон вроде маленький наносит. Хотя вот тут, мне кажется, крокодильчик, если пару раз наступит, минус я буду. сюда прыгать робот хоть ты подскажи Наверное, все-таки вниз спускаться это что ничего ладно давай вниз великий раздел Рюрик что ничего так, карта Ты отметил все места, где мы были. Красная заблокирована, зеленый доступ. Ну, сейчас хоть понятно. Вверх вниз. А, это же. На верхнем получается нет. А желтая что означает? Я не смогу туда добраться. Нужен другой путь. Исследовать баганы найти путь через ущелье. Так. Тут все красное. А желтая не исследована. Вот желтая надо проверять. Ниже спуститься. Это, понимаю, нам ниже, да? Или нет? Ладно, давайте проверим сами. Так, что тут делать? На мостик прыгать? Давайте. О, получилось. Взаимоди... Ну, что. Ч ну не нажалась угу. Опять медитация. Вообще медитировать нужно? что на сюжет какую-то там продвигает кто-то хотел добраться до хранилища с помощью этого Путешествие от хранилища. хранилище эти черти 1 глаза рюрик. рюрик давай бомж, ищи металл куда же ты Я даже не знаю что там было Манки. Материал Пунчу. Это тоже на меч, наверное Бля, я хз, куда? Наверх я не пойду Опять прыгать Тут, тут тоже путь есть Кто рычит? Хэдкрава дал. Ух ты Нужна помощь. А да зачем? Иду на поправку. быстро ты Отлично. Баграт. Дирокс распространенный. Типа я знаю, что такое дирокс. Уда ты, а ну стой, стой, я сказал. Ты не пройдешь. Яндекс так полно говорю, да? О, мы уже близко. Цитадель вот она. Сломаешь? Кого? А, Жаль, мусорник. что, что адаптер сломан. Но дать отпор тому богату ты храбрец чувство вернись сюда что там ведь один это это червь это, на глаз ни хрена ли она этого крокодила это босс будет наверное. я не хочу с ним сражаться куда нам теперь вниз давайте сюда Давайте сюда, наверное, прыгнем. Но ну, по крайней мере, это в сторону цитадели уже смотрит. Так, тут я разобьюсь. Давайте назад сходим, может там выход есть? Почувствовать звук Вроде как с той стороны, но я лазейку не вижу Как перейти туда Здесь был чей-то лагерь Кто-то был рад, что нашел гигантское существо, живущее рядом Бинок Так его назвали Бинок Бинок Ш -ш -ш -ш -ш. Бинок Я не знаю Куда идти Тут я разобьюсь. Ну, За власть ты. Ух, нихрена, он зашевелился. Ч ты робот молчишь? Помоги тут. Тут я не пройду. Давайте этот вызовем. Лифт. Пока подъемник нельзя вызвать отсюда. Он, наверное, сверху вызывается. Или снизу. Может, перепрыгнуть где-то надо. Цестадель вот она. В сторону цитадели что идет мостик этот а там выхода я не вижу вообще что там было написано чтобы управлять этим устройством необходимо починить щупа адаптер что такое щупа адаптер так контейнеры стимов алокарта замедление Понятно. Персонализации. О, костюмы, да? Давай вот, вот этот, наверное, попробуем, да? Так, персонажи. А, я его не поставил. Ну ладно уже. А что если... Что если по стене пробежать вот а там? не, это ж не та игра давайте опять вниз блять нельзя, не возможности исчерпаны. кстати, вон вниз еще есть лазейка вот, вот куда мне надо о, что я сразу не пошел сюда? Хорош, минус голова. Ух хера, Шрек. Уходим. Куда уходим? Он тебя затопчет. Ля, они между собой гасятся. А, Посмотреть на вид. Еще, сон, красный еще горит. Суператака какая-то. Ну, сканировать. А что тут сканировать? Не хочет работать. А че? Блин, а как мне обойти? Я, наверное, что туда надо? Так, туда не залезу. даже не знаю, куда же бежать? Мимо нее попробовать? Тут тоже нельзя. Угу, а нам вверх на Наполеоне. Ну, то Если только мимо нее пробежать, чтобы не драться. Ладно, давай, поехали. А -а -а -а -а. Получилось. У меня три глаза. Че, сила, да? Сила. Подземное убежище. Нет, давайте здесь полутаемся, наверное, сначала. Это... Ну что, черти, по одному. Он некрасиво сверху лежит. Вот так. Красиво, короче. Черт, он на батю поднимаешь, а? Ух ты. Тут что? чит и пт это это да как крокодил че он сюда смотрит а, че ты польешь Нам всегда, наверное, проще. Там что-то есть? Я думаю, да. Что это за значок горит? Тикай, ручок, тикай. Исполнание, как то А, все, я уже могу играть. Что, нам обратно, что ли, идти? Это эти элементы паркура, да, похоже. Пробуй еще. Это не просто учитель. Да, путь труден. Порой кажется, это невозможно. Но упорство и сила помогут преодолеть любые приюта Это херни не скажет. У тебя все получится. Так, теперь двигайся ко мне. Да ты двигайся ко мне. Видите крепкие стены, запретительные, что лежать по ним. Хорошо, еще Это раз. хватит одного раза. Теперь доберись до меня. я понял суть. Я смог. Упорство и сила и правда помогают. Это точно. Просто вспоминаю старые трюки. Че ты их раньше не вспомнил? неплохо, неплохо. Покажешь снова тот короткий путь? О, он открылся, отлично. Так, это мне надо снизу на высший этаж, там где пульт был, потом на лазейку и какую-то дверь. Правильно? Сейчас и на третьем получается. Или на втором. Давайте. А, туда я не запрыгну. Хочу сканировать. Пара рыбы. Спасибо. А ч я не видел никакой пара рыбы? Это я уже умею. Не-не-не, тут, значит, по стенке. А, ну все это на обратку, получается, идет. Еще есть. Блин, это света мне не От чего оно? Эту сумку кто-то привез к Крусанта. Ее владелец злился на совет Джедаев. Разочарование. Сумка оставленная кем-то. чем мне хозяина теперь искать? Медитировать? Не, не хочу. Понятно, тут по стене пробежать. То я до этого не умел, типа. О, металлолом. Ну, началось. ты вот думал? Что нашлось? Полученного новый О, класс, класс. Ну, я думаю, сюда, в принципе. Да, еще. Тут же больше путей нету. Прыгаем, короче. Ну, чего не нажимается? Чего не нажимается, не пойму. А -а -а. Открыт короткий путь. Великий раздел. Бога, ну. Так и на втором. А надо на третий. Ой, на первый получается. Круче выше нам надо по лазейке. Наверх нам надо как. Правильно? На первый нам надо. Только я не пойму как. Давайте еще раз глянем. Да. А, в принципе, да. Поляни вот этой. Наверх. Да, да, да. Сейчас налево. Поляни и наверх. Давай-давай-давай, братиш. Уйдите нахер, хоть не отвлекайте. Раз, два, три. Фух, добрались. На хранилище. А как я сюда заберусь? Это еще не конец. Да, я реванш да. возьму. Ладно, ладно. Ты бы все равно выиграл. Наверное. На самом деле нет. Так, что у нас нового? Угу. Отдых. Если ли враги? Ни хера себе. Короче, если ты отдыхаешь, враги восстанавливают... Ну, эти... Заново будут появляться. Даже если ты их поубивал твой меч приверженность силе атака в рывке рывок навыки выживания давайте вот это возьму максимальный запас здоровья думаю лишним не будет это чё Давай глянем. Кушечки из глины. Подмещение. Это что? Надписи. Хранилище построено из гароника твердого. Давай, давай, силы не Та же, даже значок, короче, когда учился постел власть. Бля, опасно. Ч меч нельзя включить? Ух ты. Только я что-то выхода Нет. не вижу. Беди один, сюда. Давай, давай. Шу -шу -шу -шу -шу. А, выход есть вообще здесь? Может, в центр надо, да? Давайте попробуем в центр. О, если он туда побежал. Набраться до хранилища. Это посижание. Какое да беди. Отлично, незнакомец. Тебе удалось пройти испытание и получить доступ к хранилищу и этой записи, одной из многих, которые бережет дроид. Я, мастер Эна Кордова. Мы не знакомы, но мне известна твоя цель. Судьба ордена джедаев в твоих руках. Это... Место – это хранилище. Бывший храм давно угасшей цивилизацией Зеффо. Здесь во время медитации на меня снизошло озарение силы, видение конца. И я спрятал в храме джедайский Галакрон с именами и координатами детей галактики, чувствительных к силе. Впереди тебя ждет камера хранилища и еще одно испытание. Я могу доверить Галакрон лишь тому, кто понимает меня и идет тем же путем. Найди же гробницы трех мудрецов и научись видеть таинство силы, как Зефо видели их. Этот дроид станет ключом к успеху твоего предприятия. Отправляйся на Зефо. Там... Ты познаешь мир в эпицентре бури. Удачи, джедай. Да прибудет с тобой сила. Давай, братан. Я все понял. Так это с тобой я должен был познакомиться. Ну дашь логично. Бля, дружище, жопа намокнет. Я очень долго Был один Без девушки Я жил Без цели И без девушки Прятался Так жить нельзя Без девушки Не ожидаю Ни девушки Ни дроиду Может, церы права Это некрасивое Может, какая? хватит прятаться Эй ты покажи прибыль. А хочешь познакомлю с моими друзьями? Конечно хочет. Зефу. Как мне туда попасть? добавлены записи. Отыскать древние гробницы на Зефу. Использовать. Аллотранс. Думаю, я нашел что-то. Похоже, так и есть. А, это мне на корабль сейчас надо возвращаться. Нормально я так проехался. Фу, ну нахер, я обратно. Все, идите в жопу. Сейчас выключу эту игру и все. Вы на нее. Не, я не буду с ней сражаться. Я ее не убью, сто процентов. Не знаю, мимо попробовать пробежать. Она же догонит меня по-любому. Ух ты, лёд. Вот... Пиздец. Не оборачивайся. Братан, не оборачивайся. л на неё. Ой, я заморозил. было раньше. Давай, давай, давай беги беги беги беги Быстрее А, все, она отстала Куда нам дальше? Угу. Ниже, ниже по этажу получается Блин, а что-то не особо в этой херне разбираюсь. Так. Ну поверху-то я не пойду обратно к жабе. Тем более там тросы наверх идут, а не на низ. Ой, какой Дино. Что, сканировать, да, будем? Давай. Птилодактер какой-то загадочный скелет. Очень загадочный. Заброшенная мастерская. Ага, я сейчас спрыгнул а там огонь или шипы. Давайте лучше сюда. Ну, как всегда. Никак не откроется. Зачем вот эти подпорки делать, или как они называются, если. Они ничего не значат. Рюрик. Mm. Mm -hmm. Мой друг. Выходит, что Зефы интересовались Датамиром. Странно столь мирной расы была увлечена местом где царит только тьма я ни хрена не понял а еще один пункт открылся это получится сейчас на корабле будет два пути куда лететь уже медитировать я не буду Так, давайте налево сходим. Обратный путь должен быть короче. Что-то тут есть, я так понимаю. Плюшка какая-то. Может намеч что-то. Заморозка. Что это за место? Шар какой-то. А эти можно заморозить? Конечно, надо получиться все сразу, да? Сейчас, давайте наверх поднимемся Может, можно как-то перепрыгнуть это? Залазь-то уже Так, ее заморозить нельзя Куда, что -то? Не, ну все по-любому все три не заморозишь. Правильно? То есть я одну.. О, вот так вот. Здесь же дай мне. Лучше силы. еще двумя, чтобы ничь максимально запас силы. Нормально. О, ну, отключил все. па наверное это уже с другой стороны лазейка будет понятно ладно что туда убивать будем отсюда что-то ни хрена не помогает вообще. А что тут? Так, тут тоже дверь какая-то в конце есть. Неисследованная. Ну, стоит ли туда прыгать? Не, пожалуй, обратно, пойду. А ты уже наверняка знаю, куда идти. Куда побежал, алё? А плечо сел быстро Так Вот и добрались Глянь, эти дурные прыгают Чё тут? Чё тут? Может прыгнуть туда? Ой-не-не-не, не, не, все, я придумал. И туда я не перепрыгну, наверное. И, в принципе, можно попробовать. Вернусь ли я обратно? Тут, в принципе, тоже как лазейки такие есть. Ясно, нет Больше прыгать не буду Короче, спускаемся вниз сейчас Надо быстро пробежать О Вроде как получилось А, все, мы в начале уже О, дура Дурын, что ли, а Такой в землю некрасивая темная женщина ты прошел испытание так ты знала о беде один заходи поговорим внутри о один это гриз привет а это что а ну брысь! Прочь! Прочь Фу, убирайся! это беде один наш друг мне плевать чей он друг да ты хоть знаешь, как трудно вывести масляные пятна с обивки из шерсти потоли? Нет, не знаю. О, и не говори мне, что он нашел только дрони. Успокойся, Грис, не только. Расскажи, Кэл. Хранилище построила древняя цивилизация Зефа. А джедай Энна Кордова спрятал там что-то внутри. Что он там спрятал? Галокрон из архива. В нем список детей чувствительных к силе. Поколение джедаев. Я так и знала. Ах, Кордова дуралей. Ты знала его? Да. Давным-давно. Я его ученица. Кордова был одиночкой. Наверное, лишь этот дроид и я знаем обогана. Минутку, погодите, погодите. Голо, что? Голокрон. На нем информация доступная лишь джедаев. Сейчас у меня завалялся один. Используй силу. И ты это уже слышал. Говорит Оби-Ван Кеноби. С прискорбием сообщает, что наш и республика Пали. Список чувствительных к силе поможет возродить орден и свергнуть империю. Ну ладно, и в чем проблема? Найдем его? Но галахрон спрятан в хранилище, и найти его можно лишь следуя по пути Кордовы. Еще Энна наговорил что-то про Датомиры, о планете Зефа. Ясно. И куда мы летим, я интересуюсь, потому что нужно же приготовить еду. Ладно. Но для начала хочу понять вот что. Почему ты больше не джедай? Одно событие сильно изменило меня. Я больше не пользуюсь силой. Но ты хочешь возродить орден? Я Ёлорище, считаю... Что орден это наш шанс победить империю. А что ты считаешь? Я деньги считаю. Я считаю прятаться от империи бесполезно, так что выбора нет. Хелв, пока ты жив, у тебя всегда есть выбор. Понимаю. Так ты в деле? В деле Датамир или зефа выбор твой то да ты задрала. добавлены записи поговорим там хотя не не хочу с ним разговаривать. пойдем уж мечу меч улучшим что тут новенького есть что-то так цвет Ничего не изменилось Во, Энно Кордова Давайте его выберем Переключатель Тоже какой-то новый Доблесть и мудрость два. Звучит как фильм М -м -м. Я его поставил, нет? О, муфта Тоже новая Материал, материал старый Ну, хоть что-то новое Уже неплохо Блин, он бы там мостик вот этот пропалил бы уже Медитировать Ладно, ребят, наверное, закончим на этом Костюмчик выберем Не, что-то мне он не особо этот костюмчик. Давайте вот этот может. Не, вернем старый. О, Самый топовый. Поговорить не хочу. Ладно, ребят, закончим эту серию. Увидимся в следующей. Спасибо за просмотр. Всем пока.